Вкусные новости Ставрополя обратились к горожанам с вопросом. Что они чаще заказывают? Чизбургер или гамбургер? Мнения разделились поровну. Ваш голос станет решающим. Звони и выбирай.